Итак, бизнес-тренер, что за личность, что за человек? Какая группа начнет? Ну, во-первых, как уже мы слышали о цех, хороший тренер должен быть харизматичным. Все про это подумали, это, наверное, правильное самое. В первую очередь. То есть яркая такая личность с изюминкой. Далее, он должен быть человеком хорошо так, осознанным. Осознанности глубоко, то есть Должен понимать, что, зачем, почему он делает, вы для чего самокритично. Да. он. Самокритично. Да. Самокритично, да? Да. Взейный, да. Думаю, то есть, понимать, мы будем говорить про тренинг, как его провел, хорошо или плохо. То есть, это самокритично. Угу. Подожди, а как ты разделяешь личность тренера и тренерские технологии по анализу тренинга? Это другое у тебя? У тебя анализ тренинга отдельно, анализ меня личность отдельно, потому ну, что мы о личности отдельно? сейчас Нет. Словами. Давайте зададим уточняющий вопрос. Бизнес-тренер, бизнес личность тренера. Это относится к его личностным качествам и профессиональным вообще, как тренер только личности. Да. Мы Мышные, не берем может, технологии и если... так далее. Да, мы не берем, не... берем. мы Я думаю, достаточно, наверное, то есть дальше мы тоже можем сейчас скатиться в технологии. То есть мы остановимся на этом. Далее. Внутренний организован должен быть хорошо. Дальше стремление к развитию, к постоянному саморазвитию. Да, конечно, пока номер два. Три. Гибкость мышления, адаптивность. Что, на прошлом? А мы, значит, думаем об одном и том же. Значит, тут гипписти не были, мы должны бы сказать опять, Суважно, банально. <существует> Эмоциональная компетентность мы так вот назвали. Было <существует> написывали, а то. И наслушались. И наслушались. Настроились очень <существует> хорошо. Дальше uh, уважение к себе и другим, uh, уважение к чужому опыту и так далее. <существует> Он говорит, что лидерские качества. Лидерство. Целеустремленность должна быть обязательно. у нас нацеленность на ценностный результат, дают? Вы, возможно, забыли, что серьезная Помогу. борьба за тот то кто высказывается первым давайте лимитированно высказываться поводу уважения к себе другим коллег этого он должен для того ну и последним пунктом у нас идет эмпатия Спасибо. Прошу. А спасибо вам. Харизма. Харизма. Да. Мы дополнительно. то, мы -то сильно... хотелось, да? Плюс да. один там. Плюс Харизма не плюс один. Да?